Испытав однажды счастье, ты хочешь переживать его снова и снова, это как наркотик, но это становится началом конца. Как только ты привязываешься к человеку, как только отношения становится символом счастья, ты утрачиваешь свою свободу, начинаешь претендовать на свободу другого. И хочется каких-то гарантий, что он будет всегда рядом, что он никогда не предаст, не уйдет. Ведь иначе уйдет и счастье. Ты готова заполнить собой всю его жизнь, только был рядом. Но никому не хочется оказаться в тюрьме, даже такой. Любить значит просто желать счастья другому человеку и делать для этого все возможное. А зависимость – это желание, чтобы человек был счастлив только с тобой. И если ему хорошо с другой, появляется чувство какой-то неполноценности, как будто бы я недостаточно хороша. Начинаешь требовать внимания все больше и больше, все для себя, и это уже зависимость. Самодостаточный человек позволяет другому быть таким, какой он есть. Никто не может гарантировать тебе счастье. Счастье ⁇ это внутреннее состояние, и нет смысла искать его в другом человеке. Наслаждайся тем, что уже есть вокруг, и не держись ни за что. Тебе ничего не принадлежит, и даже твоя жизнь не принадлежит тебе. Жизнь ⁇ подарок. Ты часто привязываешься к вещам, к любимой кружке, любимому месту, окружаешь себя приятными и любимыми вещами. Это создает ощущение стабильности, защищенности, только это иллюзия. Ты годами можешь ходить на нелюбимую работу, жить с человеком, которому давно потеряла чувства, Делать то, что уже давно не нужно делать, и только потому, что боишься перемен. Да, страшно кардинально что-то поменять в своей жизни. Но в итоге яркие мечты и желания ты меняешь на серые будни. Просто потому, что так надежнее и привычнее жизнь, игра, и в ней можно иметь все, что ты пожелаешь. Если кажется, что чего-то очень сильно не хватает, любви, заботы или поддержки, начни это делать для других. Если чувствуешь, что в чем-то очень нуждаешься, отдай это другим. Начни делать что-то бескорыстно. И эти чувства внутри тебя станут значительно больше. Счастье есть внутри каждого. Доверяй себе, доверяй своим чувствам, доверься этому миру. Вселенная позаботится о тебе наилучшим образом. Просто будь счастливой. Тогда обязательно кто-то захочет быть рядом с тобой потому что рядом со счастливым и свободным человеком быть хорошо это и будет настоящая любовь